И всем привет! И у нас снова на повестке хейтер Л.Тейкер. Я говорил, что я не буду обозревать их, но в этом ютубере, точнее хейтере, что-то особенное. А да блять! Вот что-то я в нем нашел. Давайте же его посмотрим. Короче, искать русификатор мне было впаду. Поэтому я решил посмотреть прохождение этой игры от очень профессионального и авторитетного летсплейщика. После 23 минут невыносимых мук, я все же решил пройти эту игру самостоятельно, потому что она, блять, проходится минут за 30 не больше. Ну смотря, смотря как. Кто-то может пройти за 30 минут. Некоторые могут пройти еще больше. Кстати, вот спойщиков смотреть не советую. Еще те люди нехорошие. А то, что он русификатор не установил, он сам виноват. Потому что я это сделал буквально за несколько секунд. Там заходишь и тупо копируешь и меняешь файлы. Все, русификатор готов. Скажу честно, поначалу эта игра мне понравилась. Но когда я тщательно разобрался в этом проекте, я пришел к очень простому выводу. Это игра... Полный, блядь, провал и деградация. Извините, что рублю с плеча, но так оно и есть. Интересно, что тебя заставило сделать такие выводы? Ребят, вы простите меня, но сюжет уже все знают. Давайте мы это перелеснем. Посмотрим, какая его реакция будет. Вам, наверное, интересно, что за пиздец я только что спизданул. А это, друзья мои, был сюжет данной игры. Я, блядь, не шучу. Это реально лордан игры. М, эм, я тут вообще должен что-то говорить? Ты нет, но скажу я. Эта игра, она... Так, для прикола, можно пройти ее. Не задумываясь, тут прямолинейный сюжет. Тут не должно быть каких-то глубоких... По это... Глубоких смыслов. Прямолинейная игра, все. Да, знаю, что иногда она хайп получила немного незаслуженно, что её чересчур много сильно хайпили. Но при чем тут сама-то игра? Думаю, вы сами поняли, какой тут тупой и убодий сюжет. Такое чувство, что он просто недосказанный, хотя эта игра не в раннем доступе. Ну ладно, не могут же нам врать пользователи стима, так что давайте поговорим про геймплей, персонажей и прочее. Эта игра позиционирует себя как головоломка, но на самом деле это визуально и новелла. Потому что все пазлы можно просто скиднуть в меню, только последний уровень заставляет немного попотеть. Ты чё на геймплей гонишь? Тут самый крутой геймплей. Пинать камни, пинать камни, пинать камни, пинать камни, пинать камни, бить мобов и пинать камни. Ты чё? Ты чё гонишь, а? А, ещё и разговаривать с Ладно. Если я не буду рофлить, то тут отвечать ровно нечем. Ну что еще ему ответить? Вряд ли он это посмотрит. Кстати, он на этом видео хорошо так похайпил. И это все, что можно сказать про геймплей. Мало того, что геймплей слабый, так еще и игра короткая, как память золотой рыбки. Так решил разработчик, ты можешь сделать длиннее хоть часовую карту, хоть часовую игру. Хоть, не знаю, пятичасовую. Только будут ли в ней играть до конца? Это еще неизвестно. Вот знаете, я часто ругаю Мурь, сериал Отель Хазбин, потому что в нем демоны на демонов не похожи. И вот смотрю я такой на демонов из Хеллтейкера. И, признаю, демон из Хазбина выглядит просто охуенно. Что же мы видим в Хеллтейкере? А мы тут видим полнейшую деградацию. Видим, разработчик реально думал, что если обычным деткам приделать рога и хвост, то они автоматически становятся созданием ряда. Это он так придумал? Не имеем права осуждать, все имеет право на существование, что не нарушает закон, естественно. А знаете что? Хейтеры Хаутейкер и хейтеры Отеля Хасбин чем-то связаны. Вот, они неразрывно идут. Это как хейтеры кей поп и хейтеры Аниме. Вот, вроде бы немного разные вещи, когда являешься хейтером К-Поп разные вещи, но почему-то их связывают. И все ходят вместе. Про это существо я вообще молчу. Вот какой умственно отсталый деградант додумался приебашить демон кошачьи уши. Потому что это Цербер твою ш дивизию. Ну, правда, там не, не кошки были, а собака. Такая... Ну, какая хер разница? Это... Это важно, это знать надо. Я сейчас играю в игру про ад, или в какую-то хинтайскую новеллу. Кста, зацените, как тут выглядит местный правитель ада. Отсоси Люцифер из отеля Хазбин, отсоси икона греха из ду. Мне кажется, или он тут начинает жестко рофлить. В прошлом видео я на это повелся, но тут-то не поведусь. Давай что-то новое придумай. Ну да ладно. Что это я только о минусах говорю? Так что давайте пройдемся по плюсам. Первый плюс: хорошая рисованная графика. Плюсы кончились? Вообще-то нет, плюсы не кончились. Довольно простой сюжет, легко пройти, интересные головоломки, ну и чисто по приколу можно. Вот, вот плюсы. Но ты все пропустил. Ну ладно, допустим, что для тебя это минусы. Что же мы в итоге имеем? Мы имеем реально хреновую игру с плохим геймплеем и тупейшим сюжетом. И знаете в чем самый пиздец, за свой месяц существования эта игра уже успела обзавестись нехьвым таким фандомом. По уже делают комиксы, арты и фанфики. И как всегда, Егор летов прав. Йолы-палы, он харизматичного демона и этих махонов всяких смотрит. Человек деградировал. Если вы не знаете, кто это такие, то лучше не знаете честно. Вам повезло. Хотя могу кратко сказать о них. Они... У них на негативном контенте в основном весь канал держится. Они все хейтят. И матерят. Я вот, блять, не понимаю, почему эта игра стала такой популярной. Давайте я тоже сделаю простенькую головоломку с аними девками в главных ролях. Ну так делай, чё стоишь? Вдруг ты сможешь заработать. Вдруг у тебя тоже игра стартанет. Чё, чё сидишь-то, делай? Мне жалко, что этот человек смотрит Махоуна, потому что тот материт всех и ведет себя неадекватно. Причем он материт Россию, Махоун, живя в Латвии или где он. Ну а мы подведем итоги. Да, из-за того, что игра популярна и везде ее тыкают. Ты можешь ее возненавидеть, но она тебе ничего не делала. Проще говоря, это простая инди-игра на вечерок. Пройти, повеселиться, может и забыть. Но если понравится, можешь что-то нарисовать. Тут есть воля, воля художества, воля творчества. Во. Можешь порисовать, можешь какие-то идеи сделать. Можешь сам игру сделать. Вот они предъявляют, но не делают. А вдруг стартануло бы. Конечно, аргумент сделал игру сам, это тупой аргумент. Потому что я потребитель, и я не должен ничего делать в ответ. Так что я отвечу проще. Игра на вечерок. Сколько раз уже повторять? Хорошо, что к музыке он не придрался. Ну или я что-то пропустил. Ну, на этом все. Конечно, у меня аргументы такие себе. Записываю в... записываю в, про... в плоской. Не, я его поэтому и взял, что у него аргументы довольно интересные. Он придрался не ко всему, что обычно придирается, к геймплею, к сюжету. Он придрался к персонажам. Но тут все легко парировать. Прямолинейный сюжет может быть чем-то и плохо, но иногда можно сделать так красиво, Красиво его обустроить, прямо прям, прям, сюжет. Графика. Даже 8-битные игры сейчас в почете каким-то образом. Персонажи могут быть совершенно разные, только дай волю фантазии. Ну и конечно геймплей. Говори же, сколько раз может повторяться. Игра на вечер. Конечно, немного перехайплена, но не стоит. Не стоит сразу кидаться агрессивными матами. На этом я думаю все. Так, теперь что насчет стрима? Стрим будет скоро. Я не знаю, как его обустроить. устроить. Ребят, пишите в комментариях насчет стрима. И всем пока. Думаю, в будущем все будет хорошо. Но посмотрим. Скидывайте неадекватных хейтеров. Будем парировать их, их аргументы.